Рядом Андрей. Привет. Лицо уже не радостное, но мужественное. Нет, почему не радостно? Потому что я вижу, что она не радостная. Потому что не просто даются такие дистанции. Не вот у меня тренер все орет. Пульс высокий, темп маленький. Андрей, мужественно, серьезно. Привет. У меня мама всегда так говорит, что он такой серьезный. Почему серьезный? Задумчивый. Задумчивый. О чем думаешь? Сосредотачивается. На венечный рвак. Ну, конечно. Да, и мне надо готовиться, чуть-чуть осталось.